Сентябрь плюс 300%. Октябрь уже сейчас плюс 470%. С вами железобетон. И мы начинаем последние ставки октября. Сентябрь и октябрь были отличными месяцами. Хорошо подняли денег. И на выигрыш я приобрел себе этот бар. Давно хотел. Вот такой вот барчик. И тут пока одна бутылка. Но зато какая Рому Закапа, 23-летний, будет в пятер... Подписывайтесь на канал в Телеграме. Там реальные ставки на реальные деньги. И результаты еще даже лучше, чем на канале на YouTube. Там такие ставки заходят, что вы просто, просто даже не подозреваете, что на такие коэффициенты люди ставят. Реальные деньги. Реальные немаленькие деньги. Ссылка на телеграмму, и группу ВКонтакте в описании. В общем, Милан Ювентус. Милан играет дома. Принимает, наверное, самую, самую титулованную команду Италии последних 10 лет. Сколько Ювентус выиграл чемпионов подряд? 6 в общем Ювентус по итальянским меркам это грант и Ювентус на этот матч очень будет сильно настраиваться потому что Ювентусу нужно догонять и несмотря на то что в игре Ювентуса есть проблемы там они перестраиваются немного на другой формат игры тем не менее в таких матчах, где «Ювентус» будет иметь преимущество игровое, то есть больше владеть мячом, у них будет ну, достаточно большое количество моментов. Я немного сейчас дольше расскажу про этот матч, чем обычно. Почему? Потому что люди должны понимать, почему мы ставим именно так, как ставим. «Милан» – у него очень большие проблемы. И несмотря на то, что он выиграл последний матч 4-1, в гостях у Кьева. Эти проблемы он не решил. Он выплеснул эмоции, которые в нем копились, те нереализованные моменты, которые были. Но это не значит, что игра у команды имеет какой-то четкий рисунок. Команда очень много пропускает. Команда дает создавать моменты. И что я думаю? <связывая> у Милана просто не хватит сил. У них не такая большая скамейка, как у вентуса И этот матч, он как бы, ну, Имеет, как сказать, то есть 2 на 3, 2 на 3, 2 на 3. Это финальный матч 2 на 3. У Ивентуса скамейка длиннее, опыта больше. Ивентус будет больше владеть мячом. И очень хорошо тут ловить лайф. Если как бы Милан забьет, то Ивентус обязательно отыграется во втором тайме. И вообще голов во втором тайме будет больше, чем в первом. Но я буду ставить на чистую победу Ивентуса. Всем привет! Мы, кстати, находимся в здании фабрики мини это Это кож-голонтерея вместо там старых фабрик в Питере. А напротив, вот это здание красивое с колонны. Должны в октябре были, но вроде как в ноябре заедет министерство. 20 каких-то министерств. Приедет, специальное здание оборудуется, реконструируется, реконструируется. Так что скоро напротив меня будет сидеть министр. И красивые телочки. Ну, <смех> вместе с министром. Да, а, можно будет смотреть, как с машин выходит Ну, по отставкам, что я могу сказать. На выходные несколько вариантов, на самом деле. Первое, Бормут-Челси. Челси минус гол Кэш сейчас там выше двойки, 2,10. Ну, Челси сейчас, на самом деле, такой устраивает свою игру. Ну, думаю, там, Бормут, там, в гостях. Мы должны что-нибудь придумать. Бормут не такая уж классная команда. Какое креативное пространство. Креатива мало, зато мусора много и наш кофеёчек. Шальки в Ольцбург, шальки играют дома, ставлю на фору минус один шальки, коэффициент 2.44, потому что я вообще люблю шальки, когда играют дома на самом деле, они очень часто пробивают тотал и очень хорошо играют дома с любыми командами, бывают конечно насечки, но думаю с Ольцбургом все должно получиться. Себя нужно любить и баловать. Потому что жизнь одна. И второй не будет. Если вы не умеете получать удовольствие. Если вы не умеете наслаждаться жизнью. То зачем вы живете? В конце выпуска я расскажу как я считаю проценты, а пока, пока приму этот божественный нектар. Манчестер Юнайтед принимает Тоттенхэм, топовый матч, но я буду говорить о своих ощущениях в первую очередь. Манчестер команда очень прагматична и будет играть от обороны, Там философия Мауриньо, кто в матче совершает меньше ошибок, тот матч выигрывает. То есть Маурине не будет стремиться владеть мячом в этом матче. У Тоттенхэма есть другая проблема. У Тоттенхэма кончаются силы. Это было видно еще по матчу с Легакулем, когда во втором тайме они просто физически сели. Если говорить о кубковой встрече с Вестхэмом, то у Тоттенхэма была игра на день позже. То есть на один день отдыха у Тоттенхэма меньше. Встреча субботняя, дневная в 14.30. У Тоттенхэма против Вестхэма играл основной состав. И они впервые за 13 лет проиграли, ведя в счете 2-0. В этом матче, я думаю, что Манчестер будет давить во втором тайме. То есть, если даже первый тайм ничья, или они будут проигрывать, не хватит сил, чтобы во втором тайме Добавить у них длиннее скамейка, у них лучшие исполнители, и они играют дома. Что еще? У Манчестера следующая игра с Бенфикой дома в лиге. У Тоттенхэма игра с Реалом. Игра с Реалом очень важна. И если даже здесь Тоттенхэм возьмет очки у Манчестера, что теоретически возможно, Реалла не проиграет, потому что Реал набирает ход. Поэтому мы берем Манчестер чистую победу или в лайве ждем второго тайма и берем Манчестер чистую победу во втором тайме. Но я буду брать Манчестер чистую победу в матче с первых минут. Манчестер красный. Ну и российский чемпионат Ростов-Спартак. Ростов вообще не впечатляет. Мне что-то совсем не нравится. Он. В последнее время, в этом сезоне, как то все там довольно гибло, тухло. Ставлю на чистую победу «Спартака». Сейчас коэффициент 2.46. хороший ставка. Но я думаю, «Спартак» должен брать там независимо от Лиги Чемпионов. Просто должен брать матч. матч. Мои три ставки, на выходные такие. Просто офис. Колян, что у тебя тут будет-то? Станки какие-нибудь поставишь? Нет, менеджер будет сидеть. Менеджер? Там будет 20 человек 25 здесь так и оставим здесь стол хочу а это красиво а вот здесь уже будет церковь, это да придем потом поснимаем как тут у коляна будет и, да. и сегодня мы его попробуем вместе с моим фирменным салатом видите какие крупные креветки это тигровые креветки там помидоры черри огурцы немного перца болгарского шпинат но самое главное соус берется апельсин выжимается в небольшую посудину туда же большую ложку соевого соуса и чайную ложку меда все это варится немного и далее в миску заливается. И еще потом уже в саму миску пару ложек оливкового соуса. Просто пальчики обрежешь. Да, Даша? Чужих неудач